друзья всем привет ну наконец-то дошли руки снова до бмв сегодня ровно неделя как я открашивал последние элементы я спокойненько теперь могу вообще спокойненько заниматься полировкой я ее несколько дней уже выгонял на солнце настояла припыленная вся. и постепенно пока было время там вечерком сяду днем там подойду подрезал вообще мельчайшие какие-либо соринки и подтирал их трезаком оставил самую большую поляну с мусором это капот по крыше было пару соринок. Я нашел под вот этими лампами столько всякого. Знаете, такого мелкого-мелкого. Ну, делать так делать, доделывать, так сказать. У нас обновочка пришла. На стриме общались. Ребята сказали, вот модель интересная, по цене прикольная. Нашел единственный вариант на Улыксе во Львове. Ребят, там у них и, и купил ее. На новой почте уже распаковал. Посмотрел, но еще ничего не пробовал. Ну, проверим, чтобы проработало все. Это вот такой вот агрегат Яту. Подошва очень мне понравилась. Подошва как с шлифовальной машиной, то есть с пылеотводом. Эксцентрик. Эксцентрик с ходом, по-моему, 15 мм. В комплекте идет три поролоновых круга, но они нам как бы не нужны и не важны. Сейчас размотаем шнур, посмотрим на его длину удобно, неудобно работать, скажу свои ощущения, потому что я работал м -м, руписами я работал флексами немецкими. Как бы у меня есть с чем сравнить по опыту, поэтому ну, дам свой такой отзыв, да, ответ. Цена ее чуть-чуть больше 100 евро. Смешная. Вот, заниматься сейчас будем BMW чисто капотом. Он у нас припыленный, его надо Обдуть воздухом, чтобы не царапать лак. Хотя капот полироваться будет. Весь мусора реально много. Возможно, что я его подтрезак весь запущу. Допустим, на крыльях тут единичные. Раз, два, три, четыре. Вот тут что-то пять, шесть. Все. Больше там трогать нечего. То на капоте, там. Их очень много. Очищаемся. Сейчас готовимся. Работать буду. Давайте сразу покажу, чем будем работать. Работать будем фестуловским катером, Незаменимая вещь. Через месяц лечу в Германию обязательно с собой привезу. Чуть-чуть. Людям это иногда просят, а отдельно привезти их очень сложно. И трезачком трехтысячным. Новый листочек возьмем. Нам больше ничего не надо. Ни двухтысячки, ни полуторки, никаких наждаков других. То есть три тысячи и катер. Так, я тут поймал, навел одну соринку. Такая крупненькая, знаете, чтобы было видно. Катер. Много у меня разных видео с ним. А у него есть ниточка. Кладем на эту ниточку вот этой стороной, придавливаем пальчиком по центру слегка. И начинаем чик-чик-чик-чик делать. Он сам работает. Со временем, когда прилочитесь, вы сами начнете приподнимать угол ему более крутой ставить, чтобы быстрее резать. Ну это со временем и оно как бы само понимание приходит. Катер режет э, любую неровность в ноль до соседних, пока он не начнет скользить своими ну, ребрами по соседней части лака. Как только он начал скользить, э, сильно не стоит поднимать его, зарывать. Он уже свою работу сделал. Далее берем, смачиваем аккуратненько трезачок. И вот так вот это место чуть-чуть подрабатываем. Подрабатываем, вытираем, проверяем, чтобы вся зона была матовая, без каких-либо оттенков у матовости. Все, допустим, с этой сариной мы работать закончили. В таком формате я сейчас постепенно пройду вообще весь капот. По капоту таких штуковин будет много. И потом слегка вручную, потому что у меня нет машинки 2,5 миллиметра, слегка вручную пробегусь трезачком просто, потому что их будет ну, действительно такие поляны, они между собой будут недалеко, то есть можно размотоваться, чтобы проще происходил процесс потом полировки работать с такими вот соринами лучше как-то ну, не знаю, как это объяснить, кусками что ли, да, вот я допустим сейчас себе выберу вот эту зону я на ней все повырезаю, все попросматриваю под разными углами на лампу, на отблике каких-то ровных линий чтобы ничего желательно не пропустить, потому что потом, когда вы отполируете элемент, обнаружить, что вы что-то недопилили и приступать к этому еще раз, ну, как-то, знаете, неприятненько. Поэтому лучше сразу понаходить, может быть, даже маркером поотмечать, чтобы было потом проще искать. Ну, короче, тут каждый решает сам, как ему работать, да? Но смысл один. То же самое можно заменить, скажем, без катера на жестком, доминошкой ее называют еще, жесткой такая брусочек, махонький-махонький. На него кладутся, у есть листочки очень удобные, у Трем есть бочонок специальный для подтирания соринок. И вот спокойно подтирайте, просто катером это быстрее. И он саму соринку срезает, а вы только уже наждачком подтираете, чтобы выровнять... Вот эту рез, потому что рез все-таки имеет свою шероховатость. Чтобы сравнять эту шероховатость в трехтысячную градацию. Ее тогда проще выполировать. Иначе вот эту точку, она вроде будет глянцевой, но она будет выпадать из общего фона, потому что у нее своя шероховатость на поверхности. Скажу так, это не на 20 минут занятия. То есть вот такую полянку выточить капот, это, ну не знаю, часик, наверное, у меня уйдет. Просто Попроходить, попроверять. Это часик уйдет просто на поиски и срезание соринок. Покажу, что получилось. Вот окину гирлянду я наточил. И вот сейчас смотрю, хожу и думаю. А запустить подрезак вручную, его как бы, ну, ну сколько, ну, 15 минут пускай. чтобы все полностью матовым сделать. Я хочу попробовать на овчине. Полировать буду овчиной. Мирка. И а, потом Кохими. А, такой, средней жесткости. Белый круг. Пасты буду использовать звизер Мне очень понравились. Я их пробовал. Прям фух, прикольные. А, честно скажу, вот один в один напомнила мне Фастул. Пятитысячную. Вот это именно паста. Она One Step. И это на мехе. А этой пастой уже на белом добьем именно сам глянчик под накинем а, трезаком, ну я попробую, если пойдет, пойдет, то есть без трезака, потому что у меня вот тут, вот, когда я полил петли, да, он по звуку слышен даже, да и по мутности, да, что заполнено, то есть много очень попала на капот всякого, там да, ну не только на капот, но и по машине. А, мех должен, по идее, вырубить все это дело. Если не вырубит, то пельнуть резачком Ну капот точно. Потому что все остальное вроде так терпимо. Ну, собственно, как и это ожидалось, мех ну, работает очень хорошо. В принципе, трезак мне как таковой не нужен на полную, ну, потому что он реально не нужен. То есть мех вытачивает, все выпиливает, все прекрасно, все хорошо. Я только смотрю, есть, как бы так показать, вот допустим, сейчас, вот, ага, вот микрократерок. Я вот не знаю, что с ним лучше сделать. Можно, конечно, взять их, подточить наждаком. Они небольшие такие, совсем махонькие, местами там-там-там. Маленькие такие, ну это только брать наждаком и подтачивать. Но, блин, взять его наждаком, подточить, это будет чуть-чуть залысинка. И тут надо определиться, что мы хотим. Видеть всю одинаковую шагрень, то есть, ну так на отблик, шагрень вся одинаковая, будет нигде ничего порезанного. Ничего заточенного. Но если а, влупить глазом в лампу, вот он, да, есть такой один. Где-то еще можно найти такого же рода. И вот это чуть-чуть как бы кумарит. Не знаю, что я с ними буду делать. Я сейчас пока пройду, все вот это поубираю, почищу. А, пройду потом мягким кругом, средней жесткости и финишкой. Дополирую. Просто посмотрю, так по поглазею как оно мне понравится, если меня что-то сильно вшторит, возьму наш нахрен и выточу именно на капоте все это дело, потому что там на тех элементах их нету, да если где-то что-то есть, оно не видно, но на капоте такая поляна, на которой все бросается в глаза, то есть капот как бы лицо машины, вот. Не хочется просто портить шагрень, вот в чем вопрос. Не воп вопрос не во времени. Стать его точнуть 2 500, точнуть резаком, это ну, час делов, все. И капот будет лысый, скажем так. Ну, мне не нужна лысина на голове. Мне нужно, чтобы шагер был весь одинаковый. Шагер такой же, как вот на крыльях, вот в этих частях, все одинаково. Вот где загвоздочка. Машинка, кстати, работает нормально. Мне понравилось. Посмотрим, сколько она отработает вообще. Пробежался я капотик. Ну, скажу по машинке, что из реально особо понравилось, это то, что у нее на максимальных оборотах стоит. Делаешь запуск, ну, давайте покажу. И она очень не спеша стартует к этим оборотам. Как-то вот так. Это приятно, что нету вот этого брын и сразу полетели. Это реально прям приятно. А так по ощущениям, ну по весу нормальная машинка. А по скорости оборотов, ну вот на максимуме меня более чем достаточно. Хотя у Руписа Флекса ты на максимум никогда не выкручиваешь. Ох, как прямо почистил капот, он прям загорелся. А то там пишут в комментах и. Хозяин машины волнуется. Блин, чё она такая тусклая? Чё она такая тусклая? Да потому что она вся в пыли мовиля. Я же ее обрабатывал и не накрыл. Еще кое-где он на капоте припылил краской вообще. Норм, чего? Короче, машинка, ну, пока что вот по первому элементу на мехе, на меху, на мху. Короче, на желтой мерке. Мне нравится. А знаю, сколько она стоит? Чуть-чуть больше там, 100 евро то она мне вообще нравится. Один нюанс – сколько же она отработает. Хотя компания «Яту» вроде бы как не, ну, не дешман, да. Так, зажглись огни аэродрома. Тут надо кое-что еще пройти, типа посмотреть, потому что некоторые моменты ну просто при таком объеме не заметил. Вот. Ну, вот, Честно говоря, не знаю, вот, вот хожу я и не знаю. Наждаком жалко портить Шагер, вот реально жалко. А когда втыкаешь в лампу, реально кумарит. Где она вообще? Вот, вот где-то вот тут сейчас поймался, он. вот, махонький. У меня есть мыслюшка, конечно. Я, допустим, с этой мыслюшкой пересплю. Сейчас уже дело к вечеру, меня по телефону весь вечер отвлекает. Тут есть кратер крупный, его надо ну, как, реконструировать, да, его заливать. Может быть подзаморочиться и просто вот эти там, сколько их, 10 малюпушечек тоже зачистить, покапать, точнуть. Да и закончим на этом. Это будет чуть дольше, чем пилить весь капот наждаком. Но, блин, это будет красивше. По крайней мере, я ничего не потеряю. Не знаю, все, на сегодня мне хорош, завтра продолжу. как раз эту мысль обдумаю. Ну что, с мыслей стой я, скажем так, переспал, передумал и что решил попробовать. В принципе, получилось. Вот тут вот был кратер. Не знаю, как так показывать, чтобы было видно. Короче, он у меня убрался успешно и шагреньку я, в принципе, не повредил. Что я сделал? Я взял двухтысячный наждачок кремовский. аккуратненько уголочек на пальчик, плюем, где-то тут еще видел сейчас. Короче, я тут по капоту прошел, там точка, там, там нашел, там, вот там одна. Вот я их сейчас подтираю, потому что, вот, сейчас покажу. О, видно, да, вот тут. Что мы делаем? И вот махонький какой-то. Уголочком. Потихонечку, не надавливая вообще, подтираю чуть-чуть так, с небольшим размахом. Оно видно, дело в том, что когда он уже дойдет до своего основания, внутри перестанет блестеть. Вообще не надавливаю, то есть просто кладу наждак. Потому что я так прикинул, ну закапывать такие маленькие, в них лак ну не будет держаться. Я не смогу дать риск внутри. И вот еще один. То есть они очень малюпухонькие. Был бы какой-то эффектный цвет, их бы вообще не было заметно. Эффекта нету, отражение полное. И видно. Вот этот вот малюпухонький коротерочек. Я не знаю, откуда они взялись, как бы с чего бы они пошли. Видно недоточенный в таком отражении. Это я тут резал соринку и недоточил доточил царапки от наждака от катера. Ну, в принципе, в таком духе пройду сейчас посмотрю, поищу. Может еще где-то найду. Вот. И также мехом просто прогрели, перегрели. Капот и багажник, как бы, больше всего займут времени. Во всем остальном, вот, вот смотрите, вот тут вот сейчас, вот тут вот был этот кратер, то есть я его в принципе воткнул в шагрень, его ну, не видно, он стал как, как будто часть шагрени просто с небольшим изменением. И вот от соринки след крупный, он заполирован, но сама соринка как бы еще очерчивает свой контур. Короче, есть чем позаниматься. Где я ее, блин, потерял? Нашел и потерял. Вот. Теперь процедура та же с машинкой. вот тут вот, подтирал где то есть одну можем допустим еще чуть-чуть но она настолько маленькая блин не хочется шагер там портить потому что шагер так или иначе все равно портится ну, в таком духе пойдем сейчас шагать по всему периметру автомобиля Ну что, вот и на 97% BMW закончено. Именно моими а, действиями. Полирнул, помыли, а, посмотрели еще, ну как, увидевается после мойки и сборки, где еще там надо подполировать. Поставили все на места, увидел, что надо тут полочку тернуть. Вот тут вот еще наклеен скотч, сориночки лежат. Не, не обнаружил сразу, бампер полировал отдельно. Так по кузову все, все выпилено, выточено, никаких таких повреждений, чтобы знаете, с которыми придется долго работать, нету. Пройти еще финишкой после того, как все дособирается в плане, там еще по салону лазить, собирать там на бампер кусков некоторых не хватает решеточки, рамочки. Машина пойдет в керамику, это покажем отдельно. Но перед керамикой все еще вымыться, вычистится. Пройдется последним номером полирольки, мягеньким кружочком. Кстати, машинка себе показала очень хорошо. Мне понравилась она за свои бабки, так тем более. То есть пройдется последним номером, обезжирится, вытрется и будет работаться в керамику. Полировался я двумя всего лишь пастами и двумя, тремя кругами. Извиняюсь. Трехтысячная, тысячная из кругов было значит где Вон. это финишный купил звизоровский зеленый понравился до этого перед тем как купил звизоровский работал коховским чуть потолще в принципе ничего но он чуть жестче и мирковский мех это не длинный мех с оранжевой пастой 3000 вообще изумительно двухтысячную, трехтысячную риску ну трехтысячную вообще пилит легко двухтысячную так, с двух проходов паста убирает очень хорошо пришла мне мойка Виталька привез, когда мы там двери красили тестировали, Штилевская мойка спасибо ребятам дали хорошую цену а так бы я сразу себе не купил ну, нормальная бытовая мойка 150 бар давит как бы более чем достаточно, но это в максимуме понятно Обязательно доделаю на нее сюда вертлюжок, чтобы сверху, как на мойках, было удобно мыть, потому что шланг тягать под машиной дискомфортно. Химия хорошая. Серега привез, оставил, допробованный. Вот такая сваговская. Прикольно. Пенник, который не в комплекте идет отдельно. Очень хорошо пенут, прям так взбивает. Висит на машине уверенно. В принципе, по BMW все. Я завтра с утра доделаю бамперок. Она от меня уедет на недельку, потому что она у меня уже примелькалась. Знаете, когда машина долго стоит, она реально стояла. Она просто 10 дней, и к ней, ну, по сути, не подходил. В час по чайной ложке, и то так, с переменным успехом. То есть она уже ну, приелась, надо, чтобы она выехала от меня. Как раз Сергей дома дособирает там салончик такой, мелочушечку всякую, и приедет ко мне, будем смотреть. Смотреть, заканчивать, так сказать, потому что сезон уже начался этих машин. Уже хочется показаться... Показаться на ней хочется в красивом состоянии. Но ну, смотрится она хорошо. Выгнали вечерком на солнышко. Те, кто подписан на инстаграм, уже посмотрели, как она, как она выглядит, как она горит. На улице совершенно другой эффект, другой цвет даже можно так сказать. Круто. Обязательно сделаю отдельное видео по расходам на нее. Еще не садился, не считал. Открыть надо программу, там все посчитано. Чтобы понимать, сколько, сколько какого материала у меня на нее ушло. Такие вот дела. Цвет хороший. По поводу лака кто там кричал, шумел, что лак весь просел, весь упал. Нет, он не просел, но шагрень скажу откровенно, чуть-чуть а, не та стала после полной сушки, какой я ее видел в камере. Но это, как я и говорю, за что я не люблю уже двухслойные лаки, потому что полюбил полутораслойные это беда двухслойников. Он когда высыхает, он чуть-чуть меняется. Чуть-чуть, но меняется. То же самое и здесь. Самую малость, пакость как бы, но поменялся. Ну, в принципе, не в худшую сторону. Шагрень в аккурат, приближенная к БМВ. Кто знает, кто шарит, тот как бы увидит. Вот такие дела. Стеклышки в оригинале. Резиночки новые резиночки новые тут все новое тут все свежее. фонарики отполированы фонарики отлакированы что еще мы клипсочки пумпочки все новые резиночки на ручках все новые, молдинги новые жабо новые дворники новые ну дворники я правда вот эти покрасил сами дворники бмвовские все в пакетах рамка на капоте вот это новая Ах, резинки новые. Что тут еще? По мелочи, по мелочи. Ну, так вроде все. Подкрылки старые. Но зато все сидит на новых клипсах. Ничего не телепается, ничего не отваливается. Приятно работать с оригинальными свежими запчастями. Просто все становится на место, и ты не заморачиваешься. Суппорта получились. Я снимал видео, но, честно, не обещаю, смогу его смонтировать или нет, потому что оно без звука. Такое глухонемое видео. Но суппорта получились отменно. Прям очень красиво. Нанесен логотип э, через трафарет. То есть, это краска, это не просто наклейка какая-то. Э, открашено все водой. Посмотрим, как оно работает. Если будут какие-то проблемы с суппортами, я думаю, я первый, кто об этом узнает. На этом все пока что. То есть, Беху, все. Можно сказать, Беху, я закончил именно с полировкой. Теперь будет следующий интересный момент, это керамика, и мы ее посмотрим все в сборе. Всем спасибо за внимание, всем удачи и пока.